Все время, пока я смотрела этот клип, я помню, он, когда он там в районе десятых, да? каждый раз, как я видела, я спрашивала, почему такое платье? Почему такое платье? Все сказанное на канале является личной фантазией автора, не имеет отношения к реальности. Канал славится очень дерзкими версиями если не проговаривать все варианты, можно упустить верный. Вы расшифровали, что это такое? Куда они все едут? Летела куда-то по свету, дорог очень много, но выбрала эту. Стучала в закрытые двери, никто не открыл и никто не поверил. Мне очень нравилась эта песня, но сейчас хочу... вот Не знаю, что мне с собой делать. Я вижу тут телепортацию Ио и Плутона. Но хочу начать издалека. У меня сегодня холодный под, потому что версия очень-очень дерзкая. Как-то раз мне приснилось, что космонавт веселый, молодой, в оранжевом костюме высадился на Плутоне, тогда, когда американцы только полетели на Луну, еще не долетели. И там, на Плутоне, он забрал последнее доказательство войны. Сон был эмоциональный, я не знаю, где я что допридумываю потом, как проснусь, пытаюсь вспомнить все детали. Я не знаю, что я допридумывала потом. Так бывает и сны не серьезно. Но он прибыл не изнутри Солнечной системы, а извне. У меня это прямо эмоцию вызвало. Как? Вот какой-то как шок и ужас. Из той черной бездны, где ничего нету. Какое доказательство той войны? С тех пор я начала наблю... замечать фразу «та война». Какая такая та война? Там еще были детали, от которых вот даже стыдно произносить. Такие версии, мало ли что приснится, что там Песчаные моря, ртуть, слои ртути, какие-то вот соединения или что. Что там по скалам идет, касается рапина. Что-то летело, падало. Короче, сама себе фантазер придумала, чего бы нет. С большей смелостью я этот сон вспомнила вот сейчас, когда сопоставила все. А теперь, что же это за сердце, которое ее не любит? Я, кстати, не расшифровала. Сердце может быть база на Сириусе. Сердце есть пустота в созвездии Ирида, она Тоже такая, похожая на сердце. Огромный воет место столкновения Вселенных. Во-первых, первый смысловой ряд придется сказать, потому что иначе не будет довода, почему я считаю, что это Юпитер. Куда они все едут? Вот куда они все едут? Что тут вообще творится? И лишь недавно, это сколько лет прошло, я поняла, что это, наверное, место свиданий так назовем. Это оно и им, и цирком обозначают да, Юпитер и все, связанное, связанное с Юпитером. Иллюминаты так ассоциируют Юпитер. У меня, могу снять, просто это, ну, смущают такие ассоциации, но у меня есть по три примера, всего шесть примеров. Вот они так высказывают свое пренебрежение. Это Юпитер, к которому прибывает Ио. Ио это планета, у которой угольные черные берега и огненные оранжевые реки ландшафт и вот такой красочный это горячий спутник а Плутон в гематере шестое число, которое я проверяю в словаре Стронга оно почему-то ну, совпадает означает безводный здесь персонаж клипа без воды, ему не хватает воды Плутон сам он действительно безводный его спутники являются банками воды, на Плутоне – азотный лед. По крайней мере, так говорят, если правильно помню. Плутон и Ио прибывают к Юпитеру, там кружат другие спутники. Этот парень одевает шляпу. Я при... Канал предполагает, что э, вокруг Юпитера были кольца или окружение. Их потом снимали, эти кольца или окружение. Итак, во сне был Плутон и какая-то та война. Что это за та война? В клипе телепортация практически одновременная, примерно одновременная Плутона и Ио к Юпитеру. Юпитер на этот момент окольцован. Кстати, исходя из того сна, я тщательно пыталась определить, где на самом деле находился Плутон. Может, я этот сон уже дорисовала сама. Я вот буквально руками показывала. Ну, вот тут он был. Вот здесь луна, вот здесь земля летела. А где? А где по звездам? Смешно. Я иду по той улице, где пробежала эта собака. Я еще буду определять. Я не знаю, какую кашу я могла на куролесить, но кое-что взяло да и совпало. Во-первых, площадь Евросоюза. Эта площадь очень похожа на одну десятую часть площади Ио. Когда я это обнаружила, там был зазор в большую сторону. Через некоторое время, небольшое, буквально там 2-3, не помню сколько, вдруг я узнаю, что Британия объявила Brexit, и эта площадь уменьшилась. Я была в восторге от того, что совпало. Это количество уросло в меньшую сторону. И стало почти точное. До полной точности там отделяет 42 тысячи еще километров квадратных. Именно в Евросоюзе есть маленькие государства. Неизвестно, может, какой-то из них покинет. Но Хотя Евросоюз сейчас публикует, что он собирается принять несколько государств. И дальше будет интересно посмотреть, какое количество по площади получится в итоге. Вы скажете, притянула за уши. Притянула за уши. Меня же смущало, что почему-то синхронизация идет с одной десятой частью именно Ио, это спутник Юпитера на данный момент, а не с одноименным спутником, не с Европой. Дальше это уже не я заметила, что Плутон, все статьи про Плутон, все видео про Плутон обязательно упоминают, что его площадь почти похожа на Россию. Они обязательно упоминают фильмы про космос, которые снимают компании, никогда не бывают случайные. Там такие же символы, как в клипах. Плутон почти похож. И еще до войны я начала сопоставлять, у меня был ролик. Я показывала, посмотрите, люди, если составить именно Укра... РФ и Украину, то получается точно Плутон. И надо же, именно незадолго после Брекзита, опять-таки, близкие события, две территории, вот таки, таким образом ассоциированные, они тоже впритык находятся. И дальше начинается именно тут. То, что начинается. Пока идет война, политически не очевидно, какая территория, то есть произошло как бы символическое объединение Плутона, территории Плутона. Сама же война входит в цикл войн, обозначенных числом 68 и 14. Даты окончания войн по тому же принципу сложения мировых 1 и 2 складываются в 14. 68.14. И сейчас кто эти метки нашел, ломает голову, когда будет окончание войны в Украине. На самом деле в любом месяце, любого года, вот сейчас, в ближайших датах, можно такую дату создать. В каждом месяце, каждого года такая дата возможна. В сумме, дающая 4, 14. И вот получается пакет. Веселые космонавты и последнее доказательство той войны. И некоторая та война. Телепортация Плутона и Ио к Юпитеру. И в Европе, на территорию Европы и Евразии, две территории, которые вот так интересно вписывается, вписываются или символически, или напрямую, как в случае с Плутоном, в Ио и Плутоны, и они рядом, и война. И война именно тут начинается в очень символическую дату. Тут спорить с тем, что это переполнено шифрами, не получится. Я вот думаю, может быть, воины такого цикла, обозначенные числом 68, являются метками, не метками, а как бы отыгрышем вторжения в СС. А СС это не, не нацисты, это солнечная система. И даже на английском языке это Sun System. Я не знаю, как относиться к своим ощущениям. Меня парали... парализовало буквально жгучее такое э Чувство стыда и несовпадения, когда я, нач... я уже говорила о легенде е... про Европу, Европа и Юпитер. Дальше у меня на очереди еще легенда про цер... предполагаемую Цереру, Лады и Лебеди. Но на самом деле у того же Артура Кларка об этом говорится, о перемещаемых кораблях, спутниках внутри которых экосистема целая. Конфликты творения тоже говорит о том, что создается черная дыра, и через нее проникает спутник. Девитайк говорит об этом. Та война, если бы это была та война, то можно было бы сопоставить, я просто в войнах не разбираюсь. Ритуальный отыгрыш каких-то ключевых моментов. Например, яснение, что с ней именно с началом той войны ассоциирована гибель Фаэтона. Кстати, у меня по Фаэтону ничего не нахожу в фильмах, или пока что, и не только я. Ученые не находят ядро Фаэтона в поясе астероидов и предполагают, что Фаэтоном может быть Луна. Дальше по Венере, по версиям Венеры, очень большая растяжка, есть мнение, что она уже была на момент вторжения. Есть, есть мнение, что она прибыла и была вражеской Нибиру. Есть мнение, что в Ветхом Завете описано прибытие Венеры, когда Иисус Новин вел войну и целые сутки держался день. Что именно тогда пролетела Венера мимо, и поэтому из-за гравитации Земля не совершила вращения. Если бы это была та война и ее отыгрыш, можно было бы находить аналогии. На самом деле уже сейчас можно находить эту информация из Ченнелинга о том, что на момент вторжения не было ни одного боевого корабля в Солнечной системе, что отражали научные корабли, которые просто собой жертвовали. А теперь посмотрим на текущую войну. А, и ждали, ждали помощи Сириуса военной помощи. А посмотрите на текущую войну февраля 2022 года. Нехватка оружия, откровенно. И оружие поставляет кто? Гаубицы и верхние вот эти высоколетающие ракеты. Кто их поставляет? Какие символы этой страны? Во-первых, плюс единица телефонный номер царь, очень приятно, царь, <свят> просто царь, и 50 штатов. На мой взгляд, это простая шарада, самая яркая звезда на небе Сириус, как плюс, плюс один, номер один, и Сириус обращается, а и б, две звезды обращаются с циклом в 50 лет. Если бы было 80, тоже могла бы быть единица, тогда это была бы система Альфа и Проксима Центавра, ближайшая к нам, тоже могла бы быть первой, как и ближайшая. Но тогда было бы 80, потому что у Альфа и Проксима такой цикл. Короче, у меня сегодня было очень дерзкое предположение, как бы там ни было... Мы когда отмечаем праздники, мы всегда отмечаем события из прошлого. Всегда. Какое-то знаменательное событие, важное для нашей истории. Мы вспоминаем, мы отыгрываем в, в символах или даже откровенно отыгрываем. Проигрываем те события в театре, вот кино показывают, в какие-то определенные дни, определенное кино. Мы символически вспоминаем и э, э, э, это странная вереница воин обозначенных числами 68 и 14 возможно они ритуально тоже точно так же отмечают какое-то событие из прошлого или скорее всего или точно отмечают вопрос какой текущая э, текущая э, Катастрофа дает информацию, указывающую на Плутон. Внезапное неожиданное вторжение, нехватка оружия и помощь извне, именно оружием. Если бы это был отыгрыш именно вторжения в Солнечную систему, я думаю, что такие сильномасштабные события, это так помеченные, ну наверняка что-то очень большое. Значит, два источника сходятся в том, что начало войны это гибель Фаэтона. Значит, должен, должно быть место, город, который ассоциирован с Фаэтоном. Бессмысленно разбитый или по какой-то причине разбитый. Значит, исходя из такой версии, может быть, тут будет окружение Юпитера или окольцевание. Значит, тут будут другие планеты и факты, о которых, может быть, не говорят другие источники, какие-то мало неизвестные вообще. Значит, между этими воинами где-то должна проходить аналогия, еще где-то аналогия. Ну и знаете, если такие аналогии найти, кто предупрежден, тот вооружен. Пока что это наблюдение, а потом, потом, потом... Я, я же напомню, что Плутон – это интересная планета, которая которой особый какой-то нездоровый интерес. Нездоровый. То на его фоне рисуют собаку, то он радужный. Ну, радуга – символ нетрадиционной ориентации, да? То в словаре появляется слово «плутонить» как оскорбление, как будто бы обмануть. А словарь, любой словарь – это вообще-то консервативное явление должно быть. Слово, которое даже не вошло в обиход, было только что придумано, когда Плутон дисквалифицировали с планет в Карликовые. Каким образом это слово, так, таким транзитом, в тот, в тот же год попало в словарь. Мало ли кто что придумает. И это началось не сегодня. Вы помните, это, кажется, Буратино сказка, Плут, плутишка, плутовать, вот эти вот вещи, это вводилось через детское советское кино определенной ассоциации. Плутон – это самая скандальная планета в отношении статуса. Действительно болезненно его дисквалифицировали, но он меньше Луны даже. Дисквалифицировали в карликовые планеты. Странно открывали спутники, то есть сперва полетели аппараты, сперва полетел аппарат, и именно тогда, когда он полетел, вдруг с Земли начали открывать у него дополнительные спутники. Мы можем сравнить вот такой фокус внимания стран, действительно вызывающие вопросы, допустим, с Нептуном. Нептун самая тихая планета такого плана. Мы половину столько внимания не найдем по отношению к газовому гиганту. Что это было, даже мне сложно сказать, была ли эта планета, ну на чьей стороне была, в принципе, или этот корабль. И еще вот мультик на фоне Плутона рисовали собаку. У, по легендам у Плутона многоголовый пес. У бога Плутона, охраняющего загробный мир. Автор канала «Дичайший фантазер». Песенка такая, знаете, она цепляла. Мне нравилась эта песня. Но не могла понять, все не могла понять, почему это платье куда они все едут. Непростой ролик, следующий непростой. Я еще даже не рискнула отмонтировать. Про сроки, когда была Церера. И вообще, вот таким вот образом уже сколько вот Венера, Плутон и Ио, Церера телепортированный объект, Земля телепортированный объект, четыре газовые гиганта были, и Сатурн был голубым. Попало ли в пальцем в небо, или этот ролик был интересен чем-то? Чем-нибудь ценен, покажет лишь дальнейшие наблюдения. Пишите комментарии, ставьте лайк. До новых встреч!